Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас я вам покажу, как установить в правом верхнем углу значок на данное ваше видео. Сейчас на примере покажу вот этот значок. Вот этот значок мы будем сейчас учиться устанавливать. Так, для этого нам необходимо зайти в менеджер видео. Далее настройки канала далее размещение рекламы вот мы попали туда куда нам надо вот видите тут по типу экрана значок у меня стоит выбираете как вам надо лучше всего все время поставить загружаете нужное фото или ярлычок и устанавливаете здесь же то же самое Здесь будет показывать видео внизу, которое вы хотите продвигать, рекламное видео. Вот и все. Понравилось, ставьте лайки.